И снова здравствуйте, как и обещали, победитель в студию, Алексей, поздравляю с победой! Ну, первые эмоции, как игралось, как боролось? Спасибо, турнир был, конечно, очень тяжелым, особенно с моим интернетом сегодняшним. Видимо, воскресенье, вечер, не знаю, все в интернете сидят. Конечно, Почему все твою было? игру смотрели. Да-да-да, и очень тяжело было, и одна партия даже 1 плюс 0 была почти Армагеддон там, если я проиграл бы, то все, матч заканчивался, но именно в этот момент интернет не подкачал и удалось выиграть. А в остальных я примерно даже с запасом где-то шел. С небольшим, но с запасом. Тайбрейков не было. И, и вообще, я очень хорошо сегодня играл. У меня, меня по дебюту всегда хорошо получал. И эндшпиля очень хорошо получались. Да, мы обратили внимание. Да, мы внимание. отметили как раз таки то, что критический момент здорово останавливался и находил то, что надо, чувствовал здорово позиции. Классно, красавец, поздравляем. А ты скажи нам, пожалуйста, что ты прокричал? мы не знаем, что ты, после того, как у тебя остановилось время. Это... А, и последнюю партию сборником, да? Да, да сборником и с... снимаем. за слова, Да, последняя партия просто... мне не была было достаточно, но ну, позиции там вы видели, да, что... Ну, как угодно ничего делал я, понятно. У меня интернет отключился. Там вообще даже Яко играл на победу, я почему-то забыл, что это последняя партия. Интернет, ну, ругался очень сильно. А что ты ругал, ругался? Ругался с хорошими словами или нехорошими? Скорее нехорошими. Понятно. Ну... Не ну, был, главное, счастлив. удалось, да. Удалось после вот такого отключения настроиться на этот арм... не армагеддон, но тайбрейк и выиграть. На тайбрейке, на нервах, переиграть и пройти дальше. Но победа один. Одесса... Выругаться помогает в да? этот момент, Да. да. Хорошо. Впереди, впереди чемпионат по скоростным шахматам, то есть мы. Готовишься, будешь готовиться, там такой вот, состав. Я первый раз там участвую, я не знаю, с кем я буду играть. Наверное, в первом круге уже с кем-то очень сильным и буду стараться показать хорошую игру. Не уверен, что там будут шансы далеко пройти, даже первый круг. Но... Ну почему с такой хорошей игрой, как сегодня, все возможно? Почему? Так что. Здорово. Но обычно те, кто отобрались там из вот такого турнира, как я, там, на Накамору сразу попадают. Боюсь, что с ним не так много шансов. Ничего. Но я уже с ним играл, были шансы небольшие. Во всяком случае, хоть как-то было дело. Болеть в любом случае будем. Да, ты рассказывал, что ты отбор играл не дома, да? То есть ты вчера стартовал... Да, я играл в Сочи, командный чемпионат России в Рапиду и Блицу, и мне повезло еще, что закрытие было относительно рано, в 5 часов вечера, и я успел 8 часов поиграть этот турнир. Я, кстати, даже не особо и надеялся куда-то попасть, но все хорошо получилось. Ты не только вот играл, да, ты, ну, на Камуру мы не да, считаем, да, да. вне конкурса ты выиграл, можно сказать, турнир вчерашний. Да. Сегодня... Почему-то в, в этом турнире не так много людей играет как будто немногие знали об этом. Турнире. Да, это удивительно. Вообще, во всей серии гран-при субботнее я тоже обращала внимание, что во вторнике там полторы тысячи всегда человек, а в этих турнирах, где и призовой фон больше, и отбор идет, да, в чемпионат по скоростным там... шахматам, по 150 играют человек. Ну, ладно, тем интересней обычно. Но вот титульники гораздо сложнее отдавались. Ну, я думаю, что Лешу уже можно окрестить как специалиста по американцам. Напомню, что не так давно Феериус сотворил матч Чародеев против сборной Олимпийской Америки. Так что да. сегодня Миша Нимана обыграл в финале. Ну, а впереди Накамура, как мы поняли, да? То есть как бы... Да, Накамура после этого вообще будет легкой прогулкой, я считаю. Отлично, отлично. То есть есть к чему стремиться. А планы какие ближайшие, кроме чемпионата по скоростным шахматам? Ты в Француз. Ригу едешь? Да, да в Ригу ага. еду. Вот, отлично. Боюсь, что еще и после, возможно, в Ташкенте будет турнир. А, еще не и знаю, после? Буду играть до да, Елине. Президента, да? По-моему, там будет серьезный турнир. Ну да, да. Я боюсь, что как бы это еще с этим близом не наложилось. И два турнира очень сильных подряд тяжелая игра очень будет. Ну и, и во время турниров э, офлайн еще онлайн там матч с накамурой. Mm -hmm. Понятно, отличный, отличные планы, очень. Э, будем ждать, будем ждать э, новых встреч. Желаем тебе удачи тогда в Риге, надеюсь. Увидимся и да. И новых побед. Ну, последний вопрос как раз нам задают. Э, mm -hmm. Чей плакат у тебя сзади? Это Малдзи или кто это? Блокат Михаила Таляпу. Ну да. вот. Эх, вы! Какой Мао да? Кто бы мог подумать, да? Ну что ж. Да, и детское оперенство России. А что-то он держит в руке или что-то показывает? Голубь, что-то у него. Голубь, голубь. Браво. Ну, отлично. С 2009 года. Ну вот в Риге, в Риге у нас Блиц как раз будет мемориал Как раз-таки, да, возьмем с собой в Ригу на фарт повесить у себя в номере. И глядишь, он за тобой тоже присмотрит. Да. Ну, еще раз поздравляем, Алексей. Спасибо. Как я уже сказала, до новых встреч и всего самого доброго. Не болейте, это всем нашим зрителям. Играйте в шахматы, скоро увидимся. Красавчика. Молодец, пока. До свидания.